Друзья, всем привет! Сегодня нестандартная работа, непостоянная, нестабильная. Сегодня оплачиваем карбон. Карбон уже кем-то когда-то делом, карбон в заводской прессовки, но есть уже косяки, которые нужно перелажить. Для этого дела буду использовать новый для себя материал, который создан именно для этих работ. Тарбоклеар лак от Carsistema Обещается, что этот лак. Более плотный, он не будет втягиваться карбоном в тех местах, где есть приоткрытый карбоном. я сейчас покажу. И типа общая пленка лака не даст потом дальнейшем усадки. На этом и посмотрим. Потому что обычные лаки, которыми мы работаем по базовым краскам, они карбоном впитываются и приходится делать двойное лакирование. Это части от подкапотного отсека R8. Это крышка целая. Эти две крышки уже кем-то лачены, но они в принципе целые. То есть на наличие протиров до карбона они целые, их нет. Были там сильные царапины, ну все, что смог вытереть, вытер. Остальное, увы, не добраться. И есть э, сабля, так называемая. Она уже, я посмотрел, деланная кем-то, потому что я нашел отпечатки пальцев. Вот они. Это внутри лака, уже пробитанные как иглами, будто прошитые. То есть тут можно опознать преступника, который это сделал. Все это происходит, потому что работают без перчаток. И водно-спиртовая обезжирка не проходит, то есть не смывает свои соли. И также есть вот пробитие до э, слоя уже карбона пятнышком. Тут здесь тоненькое было пятнышко и где-то на торце еще незначительное. Так вот, если делать обычным лаком, это пятно подпитается, его нужно будет либо полирнуть, либо просто еще толстый слой налить, то посмотрим, как себя поведет этот лак. Он предназначен именно для этих работ. И также заводская крышечка с шильдиками. Ну ее вроде ни разу... Да нет, трогали. Видно вот пальцы. Вот так вот. И вот палец большой. Тоже сделано посмотрим что у нас получится сделать работать я буду пе инфарийная девата вес 400 дюза 1 и 4. Наносится лак двумя слоями, но первый тонкий, как ультра-ХС. Промежуток минут 10-15, и второй полный будем вливать. Настрою я пистолет так, чтобы он мне позволил комфортно работать, не торопиться никуда. Давление 2, подачу факела закручиваю так, чтобы он начал сворачиваться, но еще не уходил в точку. И подачу материала на два оборота. С первых пшиков ничего особенного я такого не вижу. Насыпается в принципе неплохо, пленочка закрывается Хоть слой тонкий, но пленка ну, нормально закрывается Подождем минут пять, я попробую через сколько он на отлип примерно будет уходить Минут через десять, я не буду торопиться, как бы спешить некуда Минут через десять будем второй слой кидать 10 минут прошло, Молочок на отлип уже не тянется но еще открытый кладем следующий слой я думаю последний как бы по ТДС -ке. полтора написано открутил подачи на пол оборотика. факел не трогал, давление не трогаю Плотненько ложится лачок, и расход у него из-за этого получается не маленький Пошел, я сейчас еще себе чуть доразвел, ну реально гораздо плотнее. Во-первых, медленнее налив, а пленка толще, ну по ощущениям. Посмотрим, конечно, как она высохнет. Необычный, то есть непривычный лак. Наливается хорошо. По шагрени глянем, что с ней произойдет. Я не стараюсь тут рисовать какую-либо вообще. У меня задача налить толсто слой, чтобы был жирненький налит. Карбон просматривается красиво. Посмотрим завтра, когда он высохнет, что с ним будет происходить. По тдс ке Указано 3-4 часа сушки. Мы его оставляем на ночь. Но тут в помещении будет где-то градусов 14 к утру примерно. Сушить я его не буду. Ну что, Взглянем на лочок. Как он выглядит. Еще не полировано. Потому что вот соринку видно. Высох лак. В принципе, неплохо. То есть за ночь он высох. Но я там пока внутрянку ставил, на ней подполировывал. Но он, блин, за своей толщины слоя э, забивает нажда, когда полируешь. То есть так-то ничего, и блеск на нем хороший, и все круто. И усадки нигде нет, и вот тут, где был протир, я его, в принципе, не вижу. То есть его не затянуло в себя. Поэтому я его оставил еще на сутки, чтобы он подсох, поддосох. Сейчас берем э, толикат 1200-1500, поубираем. Самый крупный сор. Сейчас уже получше. А то прям шик-ших. И он раз и забил наждачок. То есть очень большая толщина пленки получается. И как бы на полную глубину, ну не просыхает он, так как написано за 4 часа. А вообще внешний вид тут вот, хороший лака. Не видно. Блин, он был, правда, лакирован. Делали в чистый карбон. Это было как-то актуально. Но пока что такой работки я не встретил. Так, запиливаем. Пилится хорошо. Наполировывается тоже лак хорошо. Судя по вчерашним моим действиям, проблем не было. Отлично. Сейчас еще, смотрите, поубираю. Тут есть. Там, тут... Еще где-то по-любому тут что-то есть Сейчас попилим их и будем полировать Так, ну так гораздо, конечно, лучше пилиса Когда он нормально высох Полноценно И вперед У меня тут тесты идут. И я... Я вплотную дубашу вот эти вот две пасты на... Короче, на работах, на разных работах, на дефектных, когда убираем, на просто восстановлении. И пока что прихожу к тому, что вот этой пастой все старые лакокрасочные покрытия, царапанные, убирать ну, вот просто идеально. А вот Получается так, что дефекты, которые мы убираем, вот я сейчас сравню, проверю. Вот этой мне все интереснее и интереснее становится работать. Я сейчас просто перепроверю, потому что я э, ну, много уже реально по банкам один к одному примерно работаю, чтобы понять, что мне больше нравится. Сейчас именно вот прям на этом месте испытаю, потому что не убрал я картеком с одного прохода. Греют они примерно одинаково. Из минусов у звизера. Не, не такой конечный блеск на выходе. Но скорость реза, именно дефектов на лакокрасочном свежем, ну, быстрее. И тут все. Вот тут чисто. Понятно, я чуть-чуть картеком подбил. Это что, блин, у меня на тряпке что-то рисует? Говно какое-то. Блеск лака хороший. Прям замечательный. Ну что, давайте посмотрим, как отработал этот лачок. Вот он. он. Вот он отвердос. По блеску. Круто. Красиво. Наполировывается. Шикарно. В плане просадки, какой-то усадки самого лака по шагрени, и я не заметил. То есть он налитый, хороший. Вот подкапотка. То есть по блеску, даже после установки, с учетом, что я руками шоркал, микрофиброй натер, натирается нормально. То есть красиво. Вот видно, как старый карбон выглядит и свежий по блеску. Из того, что не понравилось в этом лаке, это его расход действительно большой. Я так думаю из-за того, что просто огромная толщина пленки. А так, приятный лак. Не, не вижу, честно говоря, его применения при каких-то открасах деталей, особенно крупных. Мне кажется, что с ним будет тяжеловато. Ну вот такие мелкие, особенно карбоновые элементы, самое оно. Напишите свое мнение в комментариях, там пообщаемся. Всем пока.